Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем с вами вязать вот такой изумительный узор цветочное поле. Сердцевинки цветков я украсила бусинами в тон пряжи. Давайте приступать! Для примера буду использовать пряжу фирмы Comtex, праздничная с люриксом, цвет чайная роза и крючок 2,5. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 11 плюс 7 петель. Моя цепочка готова. Приступаем к первому ряду. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 5 воздушных петель подъема. И еще одну петлю в узор. Всего 6 штук. Пропускаем ту, которую держим. И еще 2 петли. А в четвертую вяжем столбик с двумя накидами. Пять воздушных петель. И в ту же петельку основания вяжем еще один столбик с двумя накидами. Вот такие галочки мы будем вязать на переходах между цветочками. Теперь приступаем к первому цветку. Для этого набираем 5 воздушных петель. Этот лепесток будет расположен вот так, горизонтально. Теперь свяжем два столбика с тремя накидами с общим верхом. Вязать мы их будем в первую из пяти воздушных петель. Мы три раза связываем по две петли. Это первый столбик и точно так же вяжем второй. 3 накида в ту же петлю в основании связываем три раза по две петли на крючке у нас три петли связываем их вместе это первый лепесток теперь свяжем второй лепесток В цепочке пропускаем 2 петли и в третью свяжем 3 столбика с тремя накидами с общим верхом. Также каждый столбик мы не довязываем до конца. На крючке у нас 4 петельки, связываем их вместе. Второй лепесток готов. Приступаем к третьему. Делаем 3 накида и отступаем по цепочке 4 петли. В пятую вяжем 3 столбика с 3 накидами с общим верхом. Связываем вместе 4 петли. У нас есть 3 лепестка и теперь свяжем такой же горизонтальный лепесток с другой стороны. 5 воздушных. И 2 столбика с тремя накидами с общим верхом в первую петельку. Связываем все три петли вместе и это наш четвертый лепесток. В этом ряду мы вяжем не весь цветочек, а только по 4 лепестка. Теперь свяжем галочку перехода. 2 накида, пропускаем две петли в цепочке и в третью вяжем столбик с двумя накидами. 5 воздушных и в ту же петлю основания второй столбик с двумя накидами. После галочки мы снова должны связать такой же цветочек. Когда последний цветочек ряда связан, нужно связать крайнюю галочку ряда. Два накида, две петли пропускаем, в третью вяжем столбик с двумя накидами. Пять воздушных, столбик с двумя накидами в ту же петлю. и завершаем первый ряд воздушная и пропустив две петли в третью вяжем столбик с двумя накидами начиналось вязание также петли подъема и галочка Разворачиваем вязание, второй ряд. Набираем 5 воздушных петель подъема и еще 5 петель в узор, всего 10 штук. В галочку вяжем столбик без накида, 7 воздушных петель. Теперь довязываем наш цветочек. Вот в эту петельку свяжем еще два лепестка. Вяжем 3 столбика с тремя накидами с общим верхом. Пятый лепесток готов. Три воздушных. И вяжем также шестой лепесток. Теперь цветочек полностью готов. После шестого лепестка 7 воздушных. Столбик без накида в галочку. 7 воздушных. И довязываем 2 оставшихся лепестка во втором цветочке. Между ними 3 воздушных петли. В конце ряда, когда связан последний цветочек, 7 воздушных и столбик без накида в галочку, набираем 5 воздушных петель. После галочки пропускаем одну воздушную петлю, а во вторую вяжем столбик с двумя накидами. Третий ряд. Теперь будем смещать рисунок в шахматном порядке. Набираем 5 воздушных петель. Придерживаем пятую, набираем еще 5 петель. Первую из пяти этих петель вяжем 2 столбика с 3 накидами с общим верхом. Связываем вместе 3 петли. Это первый лепесток цветка. Вот здесь у нас было 5 воздушных петель. Второй лепесток будем вязать в среднюю, вот сюда. Также вяжем 3 столбика с тремя накидами с общим верхом. То есть второй лепесток мы связали на арочке из пяти воздушных. Дальше у нас 7 воздушных петель. Находим среднюю и в нее вяжем третий лепесток. 5 воздушных и два столбика с тремя накидами с общим верхом в первую петлю. Нижняя часть цветочка связана. Галочку перехода свяжем вот сюда, между двумя верхними лепестками. И так до конца ряда. Когда последний цветочек связан, осталось связать столбик с двумя накидами. От предпоследнего лепестка отступаем две петли и в третью вяжем столбик с двумя накидами. Разворачиваем вязание, четвертый ряд. Набираем 5 воздушных петель подъема и одну в узор. Вот сюда довязываем 2 оставшихся лепестка. 3 воздушных, последний лепесток. После лепестков 7 воздушных, столбик без накида под арочку 7 воздушных и довязываем 2 лепестка следующего цветка. В конце ряда, когда связаны два лепестка крайнего цветка, набираем одну воздушную и вяжем столбик с двумя накидами в верхнюю воздушную петлю подъема. Вот эти четыре ряда раппорт узора по вертикали. Ссылку на схему вязания я оставлю в описании к ролику. Сердцевинки цветков я украсила пришивными бусинками, чтобы показать вам возможный вариант декора. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!